Ой, все, наконец-то можно идти. А, что это? Что за херня происходит? Что это? Аризону взломали, что ли? <laughs> что за пирамиды, блин? А, что происходит? И что какой то параллельную вселенную, что ли, попал? Что это, блин? <свист> <свист> <свист> это что за херня происходит? Что за дискотека? <свист> а, капец! Что с машиной? Что это за машина пьяного трансформера, блин?